Всем привет, с вами канал Фишинг NK, продолжаем готовиться к зимнему сезону и на этот раз поговорим о балансирах на окуне. Сегодня прикупил, ездил с балансиров, взял на пробу такие вот балансиры фирмы Segear, это наша Новосибирская фирма выпускает балансиры, ну, производство понятно, что в Китае, вот такие балансирщики. длина 35 миллиметров, вес 9 грамм, вставляется сразу в с капелькой, ну, посмотрим, если будет ловиться на него, то это будет неплохое решение в наше непросто... непростое экономическое время. стоимость этих балансиров не превышает 100 рублей вот балансирчик тоже фирмы CBR поменьше 32 миллиметра, вес 6 грамм также видите, с крючком стояничком поставляется в принципе, выполнен он более-менее качественно хвостик не шатается все нормально надеюсь, разловим его и последний балансир этой фирмы. Вот такой карасик натурального цвета. Вес его уже составляет 14 грамм. Длина 40 миллиметров. Уже по, для больших глубин я его брал. Может, и щучка попадется. Такую интересную форму. Большие крылья сзади. Игра должна быть размашистая. Ну, конечно, не мог оставить без внимания такие балансирчики от Лапки Джона. Классик серии. Чисто куневые. С капелькой также поставляются на коренщике. Будем пробовать когда разлавливать. Крючки посудили, на крючки выполнены фирмой Камасан японской в острове. Вот так у нас у меня упал. Ничего страшного. Второй балансирчик этой фирмы Lucky John Classic взял в кислотном свете, в принципе и брал разновидности кислотные и натуральные цвета, чтобы пробовать, на что будет клевать окунь. такого взял на пробу себе бока. бокоплава баклава фирма просидал о него сказать вообще ничего не могу ни разу на бокоплаву не ловил будем пробовать учиться испытывать и последнее что хотела показать это силиконовый балансир также первый балансир выполнен силиконом, на который я буду ловить рыбу пробовать. Так он выглядит. Два тайничка. верху гребешок такой с разным положением, куда можно, что привязываешь в отдельное отверстие и. Ну и угол наклона меняется. Игра балансира тоже должна, по крайней мере, в теории меняться. Вот такой балансирчик. Все это, конечно, будем испытывать на водоеме. Лед уже близок. На дворе 6 ноября. Ориентировочно планируем выехать 18 ноября уже на лед испытать все эти балансиры, половить щуку, окуня. Ну а пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поддерживайте меня. Все, пока-пока.